Ой, Всем привет, меня зовут Карля. Я уверена, что я вижу, не слышу, что я поэтому не не Ну... А что? Отлично yeah. должно быть. Принять. Маш, ты где? А, ну, где а, ты, ё-моё? А, а В дереве. Ну в каком нахрен дереве? Правда, ах, какое бахнутое дерево, я... Э, Читерское дерево. <плес> я иду к Виснику удачи, хочешь идти со мной драчун или не хочешь драчун? Чё ты обзываешься? Я не обзываюсь, я ты, дрочер, точно, ты, ты дрочер, точно, ты дрочер и не дрочун. Флэт, Флет, уйди лучше назад, потому что я этим уже играл и я знаю, что там делать нахуй. А ты, сука, не знаешь, я тут А без матом голову а обещали. А где ты видишь мат, сука, это не мат. Банян, без матом матут. Я вообще, я иду в город и ты мне не мешай. Я люблю это... тебя за тобой, за собой. Ну, -а -а. где, где этот хуй, удачненько. Я осубью тебя, а? Дрянь ты. Я тебя убью. Нет, меня убью Прости, я просто не просто такое не настроение. Я люблю ку Да. Что я банка, хотела что? сказать, что, ну, как бы безопасная зона это как бы безопасная зона, она всем нужна. Нифига ну, тут тут разорюся. Можно. Иди сюда. Если контур нажать. Хотя что пусть, я берем еще сюда, будет удобнее. И какой какой контур? Обычный контур. На какой контур? Я Бел или правый? Я тебе советую просто не отвлекаться и идти за мной, сука. Бича. Заткнись я Блин, Я сейчас так лазаю страшно. Не должно. Потому что туда не туда головой лёг, ё Как бы это странно не звучало. А что Ладно, сел не туда головой. У меня здесь же противода. создателя, огромное спасибо. Что там ещё? Убывалое удовольствие. Так. Теперь я варю к исследователю 5 стихий. Потому что у него очень крутой подарок, и сейчас мы узнаем, что это, собственно говоря. Лично я знаю, но я хочу показать вам это. Это офигенный, сочный подарок. Я хочу посмотреть, кто же мне достанется. Самое знаете, я вам расскажу, самое, самое легкое задание. Это исследование стихи, сам, сам, самое первое задание. Это просто какое-то задание. Это не задание. А что? А, тебе дается в какой-то подарок. И сейчас мы увидим, кто у меня. У меня зеленая. Так я её буду называть. Два амулета. Я очень красивый человек вообще. После меня певичка. И еще какой у не ⁇ удар. Какой у неё удар он. Какой у не ⁇ удар. Ч ⁇ А, отлично, у меня... Ч ⁇ Я хочу с вами или старить? Нет, встречаюсь. Я кузнецу иду. Я, кузнецу. я уже кузнецу. 95-64! А где он? Я не знаю, где он. Щелкни на его имя. А, ⁇ -мо ⁇ город. Разговор с кузнецом я возьму я буду брать самые тяжелые успехи так как они улучшится еще это от обычных. А я кремя а, если а, да? ты уже подходил к ага. Карь, ну... пока ты пытался разобраться куда тебе идти к вестнику или кому-нибудь еще. А, буду <связывающий> у меня жалода, да. Выстреливает, уменьшает скорость, увеличивает вашу, мою скорость и так далее. А, да, блин, я карту не знаю, первый. Это... Я, это я сейчас, как бы, не знаю. А он никак да. не отличается. Вы не а, не... Он никак не отличается от другого другого сервера. Просто не набор не людей разный. А, карта та то же, же самая, в принципе. Явнь уже ушли А я уже давно Поздравляю, только я тебя только что увидела А следующая-то аптекочка Я тебе, Пока, я опять тобой закриверчу тебя бегите, Не сможешь Хай, быстрей тебя Я над тобой рассмеялась и пошла отсюда, нахрен Потому ну, что а! у меня еще торговка. Я не скажу тебе, как смеяться. А, точно. А я пока один... Нет, я а, полегу в блюда. Так мне пока. А, а, а я в тремительнице сходила второй. Трусики? А? О господи, ресурсики! Ё-моё! Я просто супер-пошный человек. Трусики, ресурсики. Как они похожи вообще нахрен. Только нет, у меня не будут просто супер-похожи! Старейшины. Я уже около него. Ох, ну почти, вот да. Хай, старейшина, подай-ка мне бабки. Бабочек да? Тебя... Но а мне деньги нужны. А мне никогда не помогает это. Кирилл. Ух ты, второй уровень. Какого нам Старейшина мне дал второй уровень. О. Я пока один И силу повыше. И вынос, и вести ловкость. Спасибо. А у меня стоит, Не я мне нафиг не а теперь я иду к одному замечательному человеку. Этот человек мастер телепортации. У него есть задание для меня, которое я не могла просто пропустить. Мастер телепортации? Я его впервые вижу! Слышал? Нет, о нём слышу от заложено, потому что я в прошлый раз... Да, я с моей дочкой бежала, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я все помню. А где ты с блин? Ах, да, я еще к наставнице схожу. А где будут все Потому что Ваня такой рот оборотней! Представляешь? Что О, иди. Ваня, иди к маленькой, Да, пойдем со мной вместе. Oh, yes. Наверное, девочка... Увидишь. Ваня, ты в курсе, что это маленькая девочка дольше оборотня, по идее, вообще как-то. Нет, другого <Belarus> оборотня. Yeah, yeah, Она будет совсем глухой. Извините, я вырвалась случайно. Ми, вырвалась? ё он реально ты глухой? Я не, не, не, я тебе язык сейчас показала, типа. Может, yeah. не думал, что ты тупой? Армии, подожди! Ань, ты не думала о что ты может быть тупой пиздюк? Я сюда И я! А потом что-то делать будешь. Где? А, Пока а я ушла. Нет, нет. Где я была? Меня там больше нет, я умерла. Маш, Маш, мя, я потеряла мя, слезы. Вот что я за хрень не я несу? Карни скрывается в тени, существ, я тебя вижу на карте. карте. Зеленький. А, а Будет 90, 50, 64! А, вон он, девочка. Нет, это... Да, я помню. Знаю-знаю-знаю-знаю-знаю. Ай, блин, ты не тот. Молодой свирепый волк. Сейчас получу с ними еще что-нибудь давай. 90, 50, 60, boy, I'm broke. I'm broken. Где танк? Где танк? Танк? Да. Ну спустим вот, Что за танк? Брат, спрашивай. Как ты забралась? Запрыгнула. Брату нугу. А так. Значит не пойму. сама Понять не имею. но для того, чтобы выглядеть престижно, нужно написать то, что нужно брату нугу. Ребятки, сегодняшний вопрос знает тот, кто ваш кумир, кто ваш любимый исполнитель. Ну, пожалуйста. Я, я честно признаю, что я пока не определила с выбором, но больше всего мне сейчас нравятся Грин Дэй и Холливуд а, Раньше, раньше ну, это, это было раньше, сейчас я у меня другой поделись немножко. Даже, даже и Шакира. Шакира? Это маленькая девочка, да? Маленький идиот? Маленькая девочка, да. Это маленькой девочке 39 лет. Офигенно. Маш, не убивай. Надо убивать, чтобы я получила все бабки себе. я <КО prima> не тут целых кучах. Они тем более возрождаются быстрее. Say 90 50 64. Четыре по семь, двенадцать еще. Нет. Четыре. Да. да. Мне тоже нужно. Полевод! А вот отсюда! Я, мама, если я помогу. Нет, не е ⁇ Можно? Я помогаю. Же. Я я е ⁇ Я думаю, надо. Вот, думал, пять? Нет. Думал, сказку попал у тебя. Жить сюда. О, вон волки. Пять. <плодисмент> <плодисмент> А я сейчас призрак, призрака новобранца убью Чтобы вообще бабок получить Потому что призрак новобранца, он сразу сильный он с третьего уровня Я сразу его убью, получилось очень много баба А, это опыта А не то, что ты просто по волку убивалась Кто это так делает? Ты Хочешь со мной все разделить? Да Чара Блин Нифига он такой Ладно, я, я пока волку буду Ну что не мои, Вань Не не мои Нет, их я убивала Маньяки. У меня сейчас будет седьмой волк Это очень круто А то я быстренько верну девочку его папе, и Ванечке ничего не получит. Не девочка. А то, видишь, да ну, Валана я так подчинула. Как же я? Ё, блин. Ё, ё, и я Ёл, ёпте. Маш, я знаю, куда ты бежишь, во-первых, во-вторых, я знаю, что тут много волков. У меня уже уже третий оборотень. А? Третий оборотень. Третий оборот? Третий уровень? Третий оборот. Я уже два персонажа до этого скрывалась оборотами. Ну, здесь два нет, да, да, Ай я пока этого волка убью. Хуй тебе, черт не волк, хуй тебе, черт не волк, хуй тебе, черт плечо не волк. Хилл. Ты не убиваешь его. Убиваю. Я, я получил облом. У меня, может, у меня уже все выполнено. Монетки не забудь забрать. Не, не, я воняй. можно, я уже к маленькой девочке идут, так что за тебе, Ванечка, обломочек. Потому что я слишком много волков для этого уже убила, я маленькая девочка. А, там все, пока, к мастеру. Миш, мастеру. О, блин, не уходи, мастер. Пока, мы тогда друг. Такой, друг. Так, подожди, Карель. подожди. Карель, подожди. Ладно. Убывай мой то Ты, там... ты моя поделаешь? А точно, я пока поубиваю кого-нибудь. Например, ты еще одну пока смотри. Два на это... А лучше было... Ух ты. Ага. а что будет э, это делать? Так. Какая-нибудь были идеальные, идеальные? Критические, может быть. Критические были. А, я могу открыть вам большой секрет для того, чтобы кое-что сделать. Нужно еще кое-что сделать, я мое. В общем, я знаю, как что можно сделать, чтобы получить хороший модуль. И сейчас вы наблюдаете этот процесс вживую. Надеюсь, у меня получится. Я, я, покажу, покажу. Пока. Потом какой-то он странный. Ну ладно, пофиг. Сначала схожу к схожу мастеру либоргации, а потом я направлюсь к наставнице. Именно она достигла задания, в которые я в прошлый раз получила себе бабки. <сlies> Кстати, <сlies> если вы кого-то выбираете, то, пожалуйста, смотрите на всем, какие у него характеристики. В правом углу экрана вы сможете наблюдать э, то, чем этот персонаж пользуется для того, чтобы всех победить и так далее. А я уже тут. И тебя вот нет, кстати. У меня третий уровень. А? Третий уровень, и из него 67%. Уже. Что, вы тут? Я, Не уже, я уже к следующему игроку уйду. Эти персонажи, такие как зооморфа-чудак, наставница, относятся к неигровым. То есть вы не сможете с ними сражаться. Нет, я сначала сходила к зооморфу-чудаку. Я потом к наставнице. Нет, не сражается. Nobody care about this, God, please как там все вперемешку and nobody about you my little bitch я недавно поняла что, что значит слово слуги оно значит шалава но в английском языке оно не внесено слово альмата в то время как слово с таким же значением hew внесено ибо хью это шлюшка а не шалава а немножко видимо разные для англичан значения и я очень рада, что это именно так ученица богочестия, ё-моё. Как раз такие темы. Поэтому как слова я пока что уверена, использую только два слова. Ну, как обозначение шлюх. Во. От слова сосалка. Я так называю своего младшего брата. Или ты. Что значит шлюшка. Какого младшего брата у тебя? Старшего младшего брата. Ты, Ванечка. Я флэр, И флэр тоже так называем. У меня есть один персонаж, она женского рода, и они зовут Хьюри. И первую часть ее имени закрывают. Йоу, я настряла в текстурах. Пошли они все на... Я-я-я-я, она какой-то текстур. Просто жмите кнопки передвижения и прыжка. И получится. Не, а у меня иногда получается по-другому. Сейчас надо найти куда-нибудь дойти, чтобы... Так, ладно, попробуем другому идти. Шли нахуй, блядь. Стуки, нахуй. Низец их. А не, не, не, не. похрен. Да. Понимаешь, у меня даже это не работает.